ваговская классика тигуан такая же система и на а третьих и на к 3 и на куче других машин опорные кронштейны нижнего переднего рычага задние вот они начинают стучать с годами со временем вот здесь такой есть железный штырь на который одевается этот кронштейн он видимо с годами изнашивается да и у владельцев бэушных Тигуанов денег особо на оригинальные запчасти нету, поэтому ставят дешевые заменители, и они стучат буквально уже через месяц. Вот этим кронштейном ну, месяца полтора, пробег где-то тысяч семь-восемь, и уже замечено, что начинают стучать. Решили пока не ставить хорошие оригинальные кронштейны, которые стоят адски, а просто вот так обмануть систему. В подвешенном состоянии один мой хороший знакомый, который изобрел эту систему, пожелавший остаться неизвестным, вот так сделал. В подвешенном состоянии снимаем опорный кронштейн, все это обезжириваем, отверстие в салинблоке и сам вот этот штифт рычага. На обезжиренную поверхность наносим стекольный герметик, герметик для вклейки автомобильных стекол. И все это собираем. Излишки убираем. Вот он вылез. И оставляем машину вот так в подвешенном состоянии до момента высыхания герметика. Ну, в данном, в нашем случае это вечером ставим, утром человек забирает. Система несколько раз опробованная. Ну, работает. Не хуже, чем замена на такие же фуфлыжные. Вот эти стоили, по-моему, 650 рублей один кронштейн. Оригиналы там что-то... По моему больше 3000 до да? хороший около 2000 вот а стекольный герметик 400 рублей за бутылочку его хватит на долгие долгие годы